Это запретная тема, которая начинает всплывать. Я уже говорил об этом, сигналы о крахе, сигналы о провале украинской армии, о неповиновении в войсках. Сцены, которые вы собираетесь увидеть, свидетельства, которые вы собираетесь услышать. Мы привыкли видеть и слышать их с русской стороны с самого начала этой войны и подробно их комментировали. Вот они с украинской стороны. Тогда, конечно, конечно, русские говорят о войне на истощение, и эта война на истощение, возможно, дает результаты, свидетелями которых мы являемся. Сигналы истощения, сигналы восстания, иногда сигналы восстания. В чем дело? Прежде чем мы поговорим об этом, факты не что иное, как бобы. Это то, что необходимо для Фанни Вейл. Vale. Добрый вечер, Фанни. Добрый вечер, Дэвид. Добрый вечер всем. Что происходит в рядах украинской армии? Сначала посмотрите это видео, которое мы скорее привыкли видеть с российской стороны, как вы говорили. На этот раз мы действительно на стороне украинской армии в районе Бармута. Вдалеке слышны выстрелы, которые, кстати, не очень далеко. Эти солдаты, как вы видите, сидят на земле в снегу и больше не хотят возвращаться к огню. Они говорят это вслух. Вы услышите это при поддержке человека, который, очевидно, является их лидером. Все указывает на то, что сцена та без его ведома. И что мы понимаем под этой сценой, так это то, что другой вождь, возможно, командующий всеми этими людьми, приходит и просит их пойти с ним на фронт. Они отвечают, что не могут этого сделать. Тон повышается и лидер группы, который сидит на снегу в конце концов, оправдывается перед этим человеком. Послушайте, как они разговаривают. Я собрал своих пять человек, пошел туда, стал. Не можем поймите, да Богу, это... Что у меня личный состав? Не то, что они, отказ... они не отказываются, а у них сил нету дойти просто. Сил, сил. Они с перемерзанием. Просто вот, они... Не могут жрали, они сил нету. Они просто замерзли, то есть из-за недостаточного оборудования, и они голодны, то есть, возможно, из-за недостаточного питания. Это правда, что мы привыкли слышать это с российской стороны. Уверены ли мы, Фанни, что это видео просто подлинное? Имеет смысл задать себе этот вопрос, Дэвид, потому что это правда, что она уже несколько дней, несколько часов, набирает обороты в сетях, российских мессенджерах, которые повторяют ее, приветствуя падение морального духа украинских войск. Мы опросили нескольких человек с учетом акцента солдат, используемого языка, их одежды, а также некоторых деталей, таких как этот украинский флаг. Да, она кажется подлинной. Прежде всего, ни один украинский чиновник до сих пор не оспаривал это. Еще одна сцена, о которой на этот раз сообщила The Wall Street Journal, все еще в районе Бармута. Украинский генерал Михайло Коваль, старший командующий этим участком фронта, рассказывает, что в разгар боя батальон призывников отступил без предупреждения, оставив опасный вакуум в строю. Совершенно очевидно, что солдаты внезапно покинули фронт, не кричая, и не ожидая приказов. Они испугались. Они решили дезертировать. В любом случае, что точно, так это то, что в тот день они бежали с боевых действий примерно в одно и то же время. Барсик, солдат, дислоцированный на том же фронте, рассказывает нашим собратьям по всему миру. Люди истощены физически и эмоционально. Есть также протест о украинской стратегии или украинских целей, определенных на высшем уровне, которые выражаются все более открыто. Да, некоторые офицеры даже теперь не совсем понимают, почему они так упорно сражаются на этом фронте. Битва при Бармуте не имеет ни военного, ни стратегического смысла. «Я не понимаю, почему мы должны терять там так много товарищей», рассказывает унтер-офицер пехоты Миру. Еще один солдат, он офицер спецназа, даже добавляет Бармут. С обеих сторон эта политика и больше ничего. С украинской стороны вся армия, вплоть до генерального штаба. В течение нескольких недель думала о том, что Баркмут необходимо эвакуировать. Павел Кириленко, глава украинской военной администрации в районе Донис, где находится Баркмут, вбивает гвоздь по-своему. Мы не будем покрывать страну грудами тел наших солдат, говорит он. Еще один человек заявляет за The Washington Post, что это того не стоит. Заявление после шести дней на этом фронте, отмеченных очень тяжелыми потерями. Да, есть огромные потери. Мы должны напомнить об этом украинской стороне, хотя по количеству это не имеет ничего общего с потерями, понесенными российской армией на том же фронте. И именно в этом контексте мы видим сцены того, что выглядит как насильственная вербовка на улицах Фани. Да, это довольно необычно. Посмотрите на эти сцены, подобные этой. Это происходит в центре Одессы. Это на юге страны. На этом видео, как сообщается, изображены трое военных, которые ищут человека. Вы видите его здесь, который цепляется за столб, чтобы не следовать за ними. Его сажают на землю, его забирают силой, и это не было бы единичным случаем. Мы нашли и другие похожие изображения. Например, вот этого другого человека в красной шапочке, которого, как вы видите, тоже уводят, даже схватили военные. Трое военных тоже там этих украинцев, что насильно завербовали. Во всяком случае, это возможно. Вполне вероятно, что они будут задержаны полицией, потому что они отказываются проходить мобилизацию. Кстати, армия заявила, что начинает расследование, чтобы убедиться, что эти военнослужащие не превысили, я цитирую, своих полномочий. В любом случае, что несомненно, давайте вспомним, так это то, что сегодня в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию. И они должны участвовать в военных действиях. Они могут быть мобилизованы в любой момент, и теоретически они не могут уйти. Кстати, наконец, были ужесточены в отношении дезертиров, тех, кто не подчиняется своим командирам или тех, кто угрожает этим самым командирам. Спасибо, Фанни. У вас в крови нет уверенности в этих видеозаписях. И прежде чем возможно, мы поговорим о том, что происходит на фронте, у вас, у вас также есть сомнения, Винсент, в отношении этих сцен, представленных как Лоран Ле Бонфорс. В любом случае, мне больше всего понравились самые откровенные оговорки на одном из этих видео, на том, где мы видим эту 30-летнюю или молодую женщину на полу которых, кажется, трое. Эти украинские военные пытаются вывести. Почему? потому что это видео передано через крайне сомнительный аккаунт в Твиттере, производство которого я несколько недель откладывал. У этого аккаунта 51 подписка и 4 подписчика, так что это в некотором роде строго конфиденциальный аккаунт. И когда вы просматриваете ленту, вы видите, что, например, они публикуют антивакс-твиты. Твиты, поддерживающие Россию, Китай, Иран и антиамериканские, и, наконец, они публикуются в социальных сетях. Гипотетические демонстрации, которые якобы прошли в Париже, собрали десятки тысяч людей которые сбежали от вас но также и от меня с лозунгами в стиле франции выход из нато нет ракетам для украинцев и что более серьезно в этом видео есть явная ссылка на концепцию группы группа была основана на имени стефана бандеры так что это ультранациональный лидер который фактически скомпрометировал себя военно-воздушными силами на протяжении части своей жизни но эта концепция была создана сайтом, которым руководила швейцарская журналистка итальянского происхождения, известная как не раскаявшаяся сторонница заговора. И, следовательно, именно поэтому, во всяком случае, на этом видео... Это видео. ...что вы должны быть предельно осторожны. Тем не менее, сказав это Дэвид... Армия начинает расследование... Сказав это, я не собираюсь утверждать, потому что я этого не знаю, что не существует принудительных методов, например, для принуждения тех, кто уклоняется от своих обязанностей. Присоединиться к их подразделению, например, если они являются резервистами. Вот оно. Я не собираюсь выходить за рамки этого. Я сосредотачиваюсь на истории этого видео. Это правда, что украинские СМИ берут несколько таких видео, чтобы тоже подвергнуть сомнению. Это большая разница с Россией. Когда в России происходит случай нарушения закона, мы мало что слышим. Это чушь? Мы вообще не слышим, чтобы СМИ об этом говорили. На Украине есть свободные СМИ. Есть свободные СМИ, которые бросают вызов Зеленскому, которые бросают вызов его политике. Очевидно, что все чувствуют себя вовлеченными в национальные усилия, но могут возникнуть некоторые разногласия, и именно поэтому это также привлекло наше внимание. Потому что украинские СМИ подхватывают их. Давайте поговорим о том, что на самом деле происходит в армии, внутри армии, о чем это свидетельствует. Во-первых, вас это удивляет, генерал Гамар? Я я чувствую, что нет. Я хотел сказать, когда вы смотрите на историю того, что произошло во время Первой мировой войны или даже Второй, есть люди, у которых нет никакого желания туда ехать. Всегда, как вам будет угодно, все армии мира, все армии мира. И мы помним, во время Первой мировой войны ей прислали пару жандармов, которых она собиралась забрать с некоторых ферм и так далее, от людей, которые не хотели приходить. Так что на самом деле я думаю, что это существовало всегда. И до сих пор мы этого не видели. До сих пор мы этого не видели с украинской стороны. Пока мы это подчеркиваем, очевидно, что некоторые заинтересованы в этом. Теперь это существовало всегда. С российской стороны у нас уже было несколько подобных видеороликов, с украинской стороны это первые, которые мы видим. Что за этим скрывается? Некоторые, несомненно, испытывают сдержанность, потому что на самом деле, и это видно из показаний украинского генерала, это действительно так. Или украинского солдата, очевидно, что потери велики. Так, у кого есть желание отправиться на свалку, если его хотят убить в течение следующих нескольких часов. Очевидно, никто. Так что да, пусть будут какие-то возражения, мне кажется логичным, чтобы они были отмечены сайтами. На самом деле, я думаю, нам нужно внимательно посмотреть, кто заинтересован в распространении этого. Потому что на этом плато уже давно напоминают что правда одна из главных жертв этой войны конечно но полностью поймите наш подход мы не ставим украину и россию в один ряд агрессор агрессор демократия авторитарный режим тем не менее мы стараемся насколько это возможно вести войну за правду и максимально точно описывать реальность как вы думаете, Изабель, всегда ли это существовало? Разве мы этого не видели? Или это потому, что мы находимся на особом этапе этой войны, когда русская армия растет? И мы, в частности, слышали, как генерал Кемф говорил, что это не война за завоевание собственно русской территории, это война на истощение. Мы стремимся расколоть Украину, расколоть украинскую армию. И, возможно, им это удается. Какой, по вашему мнению, правильный диагноз? У меня те же сомнения, что и у Винсента по поводу этого видео. О призыве вы имеете в виду? Да. И в целом, в целом, этот тип аккаунта, 100 подписчиков с очень, очень небольшим количеством подписок, с таким именем и распространением конспирологической информации. Это информация, полученная от русских троллей. Так что нужно быть предельно осторожным. Во-вторых, в Украине есть тысячи журналистов, которые свободно передвигаются абсолютно одинаково абсолютно везде. И такого рода насилие никогда не наблюдалось и никогда не всплывало на поверхность. Значит... Вот вы говорите, кого мы представляем как. Я возвращаюсь к слову о том, с чем это связано. Я склонна думать, что если это когда-нибудь будет правдой, то на данный момент это то, что осталось. Что является исключительным? Сейчас наблюдается эффект бармута. То есть бармут – это мясная лавка. Если я повторю слова Пригожина, он сказал, что мясорубка запущена. Так что это абсолютно отвратительно и на самом деле. Все больше и больше украинцев задаются вопросом, какой смысл держать бармута с солдатами. Русские идут на верную смерть. Я считаю, что некоторое время назад процент потерь русских составлял 80%. Значит, украинцев стало меньше, но это все еще мясная лавка. И сегодня все согласны с тем, что стратегический бармут не представляет никакого интереса. Поэтому я задала Зеленскому вопрос, почему вы так ожесточаетесь? «Почему вы не выводите свои войска из Бармута, чтобы разместить их в другом месте?» И так было. «Этого требуют многие военные, не только солдаты». И? Его ответ. «С базы, от офицеров». И он говорит, потому что на самом деле единственный вопрос, который имеет для нас значение, это, что происходит после Бармута. То есть на самом деле удержание украинских войск в Бармуте является политическим и символическим удержанием. То есть по двум причинам. Во-первых, украинцы опасаются, что отпустив Бармута, это негативно скажется на воле волеизъявлений, украинцев и тренировочный эффект, который перебросит российские силы. Сейчас украинцы находятся на этапе, когда они ждут, когда прибудет все западное оружие, чтобы иметь возможность возобновить контрнаступление. Значит, они хотят как можно дольше удерживать русских на этих позициях, чтобы потом иметь возможность вернуть себе преимущество. Вот что нас особенно интересует сегодня вечером, так это то, что мы регулярно задаемся вопросом о возможности развала российской армии и часто упоминаем прецедент 1917 года. И это было не только по политическим причинам. Вопрос в том, полностью ли защищена украинская армия от развала. Возможно, не везде. Мы чувствуем патриотический порыв, мы чувствуем, на чем держится эта армия, но на определенных участках фронта. Все зависит от продолжительности конфликта. Очевидно, что если бы этот конфликт продолжался снова, снова и снова, мы могли бы также задать себе этот вопрос. Я считаю, что видео умалчивает по крайней мере об одном моменте, а именно о том, что, вероятно, есть желание использовать то, что возможно, почему бы и нет. Изолированный инцидент как гораздо более глубокий процесс, когда нет никаких указаний на то, что это гораздо более глубокий процесс. Потому что нет никаких доказательств того, что это процесс. Точно украинцы мобилизованы. Если вокруг Бахмука существует такая напряженность, то это потому, что именно здесь это политическое сопротивление. Это символ сопротивления и, вероятно, страха украинцев, если они сдадутся, что русские почувствуют, что сопротивление, украинское сопротивление ослабевает. И что это каким-то образом укрепит их позиции в России? Так что я думаю, что это скорее политический вопрос, чем военный. В отношении Бахмута да, но что нас интересует, опять же так, это то, что образ украинской армии, как и Пенале, который во многом, очень во многом соответствует действительности. Народные армии, которые сражаются, чтобы защитить свою землю, свою территорию, которая находится не в тысячи километров отсюда. Из его основ. Они находятся в своем доме, они защищают себя от нападавшего. Это правда. Тем не менее, следует ли идеализировать эту армию, и не следует ли учитывать, что иногда и там тоже? Это существа. Марс и кто не подчиняется? Это люди. Это люди. Они доказали, как много своей храбрости, но они также не сверхчеловеки. Так что, если они уверены, что их отправляют на свалку, можно понять это нежелание. Тем не менее, помимо только что затронутой политической проблемы, мы чувствуем довольно явное расхождение между, я бы сказал, спонсором США, Пентагоном или Генеральным штабом и некоторыми украинскими стратегами. Почему? Американцы считают, что мы с украинской стороны не можем одновременно удерживать бармут и готовить гипотетическое весеннее контрнаступление. И что, следовательно, необходимо уделить первоочередное внимание упомянутому контрнаступлению, даже если отказаться от бармута и отступить на укрепленную линию немного западнее. Но другие в украинском генеральном штабе придерживаются другого мнения. Они считают, если хотите, что хотя тактическая ценность Бармута не стоит чего-то столь дорогостоящего в людях и снаряжении, это все же позволяет, на что намекает Изабель, создать элитные подразделения, особенно воздушно-десантные, которые будут препятствовать. Лес, русские, конечно, что мешает этому готовиться к контрнаступлению. Это не только политическое измерение. За этим может стоять тактическая задача, которая считается второстепенной, может быть стратегический выбор, но который предполагает, что на самом деле украинская армия не будет глубоко вовлечена в эти боевые действия и останется в состоянии создать что-то, что является последовательным контрнаступлением, как только позволит весна. Хорошо. Может быть, последнее слово, генерал Гамар. Что довольно интересно, так это то, что на самом деле оба стремятся исправить другого. Русские стремятся задержать украинцев как можно дольше, чтобы, возможно, позволить им самим подготовиться к наступлению или помешать украинцам начать собственное контрнаступление. Что также довольно интересно, так это то, что, похоже, все же существует небольшое расхождение между президентом Зелинским и его солдатами на местах в том, что они считают. И это даже хорошо. И это хорошо. Генералы. Поскольку этот солдат спецназа, который говорит, что это политика с обеих сторон, Сторон, на самом деле он прав. Это политика с обеих сторон. Русские, потому что это фиксирует украинцев, и в это время они уничтожают украинцев. Украинцы, потому что они фиксируют русских, и в это время они уничтожают русских. Так что на самом деле мы находимся, я хотел сказать, в глуши и немного застряли. И мы должны запомнить вашу фразу, Винсент. Украинские солдаты, украинские офицеры не являются сверхлюдьми. Значит. На всех солдатах, потому что офицеры, но особенно солдаты, это те, кто они есть. Это пушечное мясо, очень конкретно. Но это то, что нужно услышать и на Западе. То есть мы привыкли к мысли, что эта армия творит чудеса. В какой-то момент она может сломаться, и в какой-то момент она может начать ломаться, и, очевидно, это нужно учитывать.